всем привет с вами канал ресурсы факт И сейчас мы будем на правда 150 13 год менять передние стойки амортизаторов на кони решил проэкспериментировать с регулировкой жесткости уйти от стандарта попробовать как поведут себя кони тачка тяжелая хочется убрать валкость посмотрим получится или нет итак начнем Откручиваем колесики. Так, левая стоечка у нас потекла и тачка становится уже кораблем в шторм. Снимаем амортизатор. Откручиваем нижний болт. Затем сбиваем шаровую верхнюю рычага. Снимаем стоечку стабилизатора. Чтоб не мешало. И вынимаем опорную стойку. Оригинальные стойки на прада 150 отходили 169 тысяч. Снимаем стойку стабилизатора. Раскручиваем верхние болты стойки. Снизу болт убрали. Да, вытянули болт нижний. Открутили верхние. Сейчас сбиваем шаровую верхнюю рычаг вверх, рычаг вниз и вытягиваем стойку. Идем на вторую сторону и раскручиваем, чтобы опустить стабилизатор. стабилизатор. Да, тогда мы легко снимем амортизаторы. Открутили стойку стабилизатора, отсунули цафу, поднимаем стабилизатор, стойку. Открутили все то же самое что на той стороне налево. Ага. Так же самое подымаем а и снимаем. Так. откручиваем верхний штук. Снимаем сейчас стойку с пружины. Сняли чашку. Убираем с пружины амортизатор, снимаем пружину, так. регулируем амортизатор. Так. Опускаем полностью вниз стойку, сам шток, вот вошел в регулировочный паз. Против часовой стрелки он уже не идет. Откручиваем на 360 градусов. Полный оборот делаем. Мы так выставляем средний режим мягкости. Вот. Ближе к мягкости. Вот так. Затем вынимаем. Поднимаем шток сейчас. Выходим из регулировочного паза. И прокручиваем стойку. Сам шток. Все. Все вышел, да, из да? регулировочного да? режима? Да. Так, У нас средняя степень жесткости, но более-менее мягкий. Но все? все равно от оригинала должно отличаться. Все, вторая стойка готова. Все, сняли со стопора, с клапана прокрутили идем собирать пружину ставим на стойку на новую стойку кони так, так. чашечку ставим вот так правильно не вот так не да вот я. так а вот так именно здесь у нас резиночка тоже стоит вот ставим ее Оп, одели Выставляем болты. Вот так, чтобы болты выставили. Вставляем резиночку, шайбу. И закручиваем. И закручиваем. Сейчас на камеру Давай, экшен. Так, устанавливаем амортизатор. Красотища. Да, пружины у нас родные просто протерли отходили 169 тысяч все нормально, не просажено тачка вперед не просажен работает все в порядке так что устанавливаем так же так, сначала что делаем? болты закручиваем верхний, да? вверх закручиваем сначала прихвачиваем вверх три болта собираем то есть собрали уже Наживили. Так, здесь стоечку мы тоже еще не прикручивали. Все поставили на свои места. Наконечник. Э, стоечка стабилизатора шаровая. Стойка. Здесь стойку еще не прикрутили. Сейчас прикрутим, соберем, зажмем. Как бы будем ставить на колеса. Все. Поехали. Да. Так. Так, установили амортизаторы. Прикрутили. Все поприкручивали то что мы снимали, шаровые, стоечка стабилизатора, наконечник, стопора везде обязательно поставить, бывает от вибрации, как бы они откручиваются. Ну все, в принципе, сейчас дальше ставим колеса, едем проверять. Стоечки у нас установлены. Пути, попробуем уже конкретно движение как работают как на кольце как кренит кузов поехали первый выезд так, маленькие ямки вроде красиво нет ударов легкое пошатывание так у нас развончик давайте сделаем ну, понятно Стойка была убита. Тачка вся вела уже некорректно. Новые стоечки, Я думаю, с оригиналом понятно, что другое уже настроение будет. Но все равно плюс-минус помню, как было при оригинале. Так, сейчас на кольце. Вот. Насколько будет кренится кузов, когда будем на колечко проезжать. Так. Ну, да, главное... Добавить газку. И безку добавляем. Не, так не кренится, как уже раньше. Не-не, ощутимо, ощутимо, реально. Мне понравилось. Реально понравилось. Так, нам надо легенькое внедорожье, ямки по ним проскочить. Так, проверяем. Вот у нас ямы. Как амортизаторы Кони справляются с ними? Сначала буду наезжать колесом. Ну, нормально, быстренько, быстренько отрабатывает. Да, классно. Вообще зашибись. Все, короче, только на Коне буду ездить. честно говоря первый выезд буквально первый километр мне нравится но я думаю сейчас посмотрим как еще они будут работать все-таки кони это от официала это не подделка это уже кое-что неровный асфальт ну легонечко там, кузов быстро успокаивается надо будет полетать между машинками Посмотреть как он себя ведет В городской суете Когда спешишь И резкий поворотик на ходу -мо, классно отработал класс мне нравятся эти стоечки реально быстро успокаивается кузов факт на лицо пока мне нравится это дело и резкий разгончик нормально нормально не сильно приподнимают машину когда этого было. Здесь у нас большая неровность асфальта Как гармошка Нормально отрабатывает Разница есть Ощутим Так, это достопримечательность нашего города Metal Steel Так, теперь По железной дорожке Сейчас нам нужны полицейские И резкий поворот на скорости разворот легко как на легковой мне понравилось не кренит не, э, не шатает машину четко развернулась идет попробуем затормозить будет раскачивать машину или нет вообще реально классно четко без раскачки красивый тормоз мне нравится реально заехал на развал схождения сейчас отрегулировали надо на кружочек постояночки проехать и подтянуть чтоб уже на верочку было все четко сейчас я катаюсь и опять же повороты резкие все и тестирует стоечки ну, меня все устраивает не раскачивает Правда, до этого, когда были убиты, так поворачиваешь и такое ощущение, что ты ложишься, как со спортивным мотоциклом. А здесь все ну, практически как легковой автомобиль. Ну вот, вот. Резкий поворот. Тачку не перекашут. Четко, все красиво. ну то есть, Все, резкие поворотики. Короче, стойки кони реально классные. Главное брать оригинал, а не подделку. С официального сайта Кони заходишь в свою страну, где ты там находишься. Находишь дилера, ссылочку, телефон, созваниваешься и берешь оригинал. За Кони можно говорить только, если это оригинал. Если взял подделку, ну, я думаю, нет смысла о таких вещах говорить. Точно знаешь, что ты оригинал взял, тогда все тогда все в порядке мне нравится реально классно стойками кони доволен пара мне обошлась в 307 долларов кому понравилось видео ставьте лайк подписывайся на мой канал всем удачи пока